Отдам котенка в хорошие руки. Есть три котенка, рыженькая и трехцветная кошечки, серенький котик, а вот такая трехцветная кошка. Кстати, трехцветки встречаются довольно редко, и есть поверье, что такие кошки приносят хозяевам удачу. А еще трехцветными бывают только кошки, коты не бывают. Кошечка маленькая, изящная, но очень энергичная и сообразительная. Она первая научилась вылезать из гнездышка и первая начала кушать самостоятельно. А это ее рыженькая сестренка, очень ласковая и мягкая. Ну, рыжие кошки, они обычно оказываются самыми ласковыми. И серенький котик, светло-серый, немножко пушистый. Родились котята 8 марта. Вот такие праздничные котята. Это их мама. Кошка очень спокойная, серьезная, доброжелательная. Котята приучены к лотку, аккуратные, чистенькие, неприхотливы в еде, совершенно здоровы, очень энергичные, веселые, постоянно играют, веселятся. Если нужен котенок, пишите, я подробно объясню, как к нам добраться, ехать от метро «Черная речка» или «Старая деревня» на автобусе или маршрутке. Котята с нетерпением ждут своих новых друзей, и я надеюсь, вы друг другу понравитесь.